Всем привет, меня зовут Олеченко Сергей и мой блог 20intagram.ru где вы найдете кучу полезных и интересных статей для себя. Смотрите, сегодня мы поговорим про хэштеги. Какие бывают виды хэштегов и где их лучше всего найти. Советую вам относиться к хэштегам, очень даже положительно, потому что, как показывает пример, из моего паблика у нас есть аккаунт для рекламы, один из них это «Молодые мамы» называется. И там за счет хэштегов видео может набрать не 3000 просмотров, а 10 тысяч, 28 тысяч, как недавний пример. В среднем у нас сейчас где-то 6-10 тысяч просмотров на 87 тысячах аудитории. И одно наше видео набрало 32 тысячи просмотров. Смотрите, как это все произошло и почему именно так. Мы поставили нужные хэштеги и за счет этих хэштегов увеличивался охват. К хэштегам нужно относиться серьезно И они бывают, смотрите, горячие Это те, которые больше там, 500 тысяч На один хэштег Отмечено постов Теплые, это где-то От 100 тысяч и выше И до 500 И холодные, это до 100 тысяч В которые вы можете легко Зайти Вам нужно сделать подборку хэштегов Из трех этих групп Берем горячих Три, допустим, хэштега Берем сколько там? Ну, грубо говоря, смотрите, всего можно 30 хэштегов, поэтому взять холодных, допустим, там 15, 10, вы берете средних и 2 вы берете именно с горячих. И у вас остается еще 2-3 хэштега, которые вы именно название своего канта или бренда вставляете, чтобы вас можно было найти. Либо если у вас товар или каталог относящись к этому товару и с помощью хэштегов вы можете продвигать также свою аудиторию есть такие ниши как допустим там ботыкс волос или что-то с этим связано или вязание кофтам не надо придумывать там какие-то хэштеги там мама папа там еще что-то опишите а именно те по которым вас ищут а уже после этого всего добавляйте хэштеги которые уже ищет ваша аудитория но смотрите еще такую штуку не все даже будут переходить к вам на фотографии если вы допустим там в товаре мужском выложили какой-нибудь там свои вязаные носочки. Они вообще никак не будет релевантно, Скажем, эти хэштег и народ к вам не перейдет. Поэтому старайтесь именно тематически подбирать и смотреть, где ваша аудитория. Но главное это ключевые запросы. Посмотрите Яндекс Варсат и как вас ищут. И исходя этим запросом, можете также посмотреть уже в Инстаграме хэштеги. Будут вопросы, пишите, звоните. Что касаемо сервисов, где найти, очень классный сервис, рекомендую всем, websta.me. Websta.me там очень много полезного и про конкурентов можно посмотреть и непосредственно посмотреть хэштеги и подобрать. Самый простой способ, как подобрать хэштеги, хэштеги возьмите просто там 10-20 конкурентов, проанализируйте, соберите все хэштеги и после этого уже отфильтруйте необходимые себе.